Общественные объединения правоохранительной направленности на базе города Новосибирска, они, у них много целей задач, основные из них целей задач находятся охрана общественного порядка внутри своего учебного заведения, это также вузы, СУЗы. Сегодня проходит соревнование по стрельбе с боевого пистолета Макарова для общественных объединений правоохранительной направленности, цель данного мероприятия замотивировать, заинтересовать молодежь, просто внести какое-то разнообразие для них, чтобы они могли как скажем так, развиваться, что-то новое попробовать, ну и патриотически также направленности. Мне вообще интересна эта тема, потому что мы поддерживаем порядок в нашем университете, чтобы не было никаких конфликтов чтобы мероприятия проходили достаточно хорошо взаимодействовать между дружинами, то есть проводить какие-то совместные мероприятия, обучение, тренинги. Потому что это школа жизни, и это достаточно хороший старт для ребят. Потому что многие заинтересуются и потом, может быть, пойдут действительно защищать нашу родину или в другие о, структуры. Поэтому это хороший опыт.